Эссек. Экспресс. Супер современный, эффективный курс. English Хочу все знать. Тот, кто знает очень хорошо родный язык, это очень хорошо. Но тот, кто владеет несколькими языками, тот человек прекрасен, потому что он обладает огромной информацией, а кто обладает всей информацией, владеет всем миром. Добрый день! Меня зовут Петр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале The English. Бывая за рубежом, мы часто встречаемся со многими людьми. Мы сначала попадаем в город какой-нибудь. А для того, чтобы в городе чувствовать себя на высочайшем уровне, необходимо уметь общаться и разговаривать с другими людьми. Необходимо задавать вопросы, необходимо отвечать, необходимо что-то утверждать или отрицать. Поэтому сегодняшний урок – посвящен теме общения на английском в городе для начала дорогие друзья ознакомимся с некоторыми словами которые нам необходимо употреблять по нашей теме улица улица стрит улица стрит площадь площадь Square, square, центр города. City сенче. city сенче. city сенче. Держитесь левой стороны. Keep left, keep left, keep держать, to keep держать, keep left. Держитесь с правой стороны. Keep right. Keep right. Метро. Underground. Underground. Underground. В основном это Underground это американское э, использование. Если англичане, тюб, тюб, англичане говорят тюб, постановка автобуса, бас-стоп, бас-стоп, стоянка такси, такси-стан, такси проход запрещен, но... No Треспасинг. Треспасинг. Треспасинг. Ноу треспасинг. Пасинг. Треспасинг. Опасно для жизни. Денджер. Дендже. Опасно для жизни. Деньдже. Можно договаривать конце Эрмалинга. Денджер. Danger. Открыто. Open. Open. Закрыто. Closed. Closed. Закрыто. Closed. Продолжаем работать над словами. Вход. Вход. Entrance. Entrance. Нет входа. Нет входа. No entrance. No entrance. Посторонним вход воспрещен. No admittance. No admittance. No admittance. Не курить. Не курить. No smoking. No smoking. Входная плата. Admission. Admission. Admission. Вход бесплатный. Буквально означает. Вход свободный. Free. Свободный. Freedom. Свобода. Итак, вход бесплатный. Admission free. Admission free. Нажмите здесь. Нажмите кнопку. Press here. Press here. Press here. Press давить. Жать. От себя. Push. Push. Толкать, как бы, от себя. Пуш. Дверь, может быть, так в самолете написано, кстати. Пуш. От себя, значит, толкануть. К себе, значит, тянуть. Пул. Пул. К себе. Пул. И тянуть тоже. Пул. Не фотографировать. No photo. No photo. Мужской туалет. What was w WC. Мужской. Men. Мен. не твердое э, такое мэн, Мен, г, Джентльмен, Джентльмен, Джентльмен, г, женский туалет, вальцозер, W.C., вумен, вумен, не вумен, а вумен, вумен, множественное число, ladies room ladies room женский туалет туалет американ, по-американски может быть restroom restroom rest это отдыхать to rest, отдыхать прокат автомобилей rent a car rent a car. только по будням ну тут с понедельника по пятницу рабочие дни поэтому только по будням Monday Friday only only только Monday Friday only Мы продолжаем нашу работу дорогие друзья аквапарк аквапарк Пр... почти так же аквапарк аквапарк вместо парка просто говорим пак протяженно так пак аквапарк дальше аптека аптека Аптека. Кемист. Кемист. Ударение на Е. Кемист. Кемист. Или американская, Драгсто. 100 Это аптека. Драгсто. Кемист. Или Драгсто. Аэропорт. Аэропорт, аэропорт, аэропорт. Бассейн. swimming pool, свimming пул. бассейн. Свimming пул. Больница. Hospital, hospital, больница. Hospital петель, вокзал, вокзал, railway station, railway station, railway station, выставка, exhibition, exhibition, exhibition, гид Гайд, гайд, гид, гайд, город, город, city, city или town, town, городок, можно и город, town, гостиница, hotel, hotel, hotel. Дворец Пэллес. Пэллес. Дворец Пэллес. Клад... Кладбище. Сэмитри. Сэмитри. Сэмитри. Магазин. Шоп. Шоп. Магазин. Шоп. Покупка. Шоппинг. Магазин американский может употребляться как store, store, store. Продолжаем изучение наших слов метро, underground, underground. Если в Великобритании, значит the tube, tube метро, tube underground под ground, землей, underground и Лондоне, tube, tube, Монастырь, монастырь, монастырь, монастырь, монастырь, музей, музей, музей, музей. Мьюжем Остановка Стоп Стоп Му Памятник Монюмент Монюмент Монюмент Пешеходный переход Педестрент Pedestrian crossing. Pedestrian, crossing. pedestrian crossing пешеходный переход pedestrian crossing полиция Полис. Полис. порт под под под почта. Пост. Пост. Пост. Или mail. Рынок. Макит. Макит. Макит. Рынок. Макит. Светофор. Трафик лайтс. Трафик Лайт. Трафик лайт. Лайт свет. Трафик ⁇ это регулирование, движение, поток. Собор. Кэси дрелл. Кэси Стадион. Стадион. Стадион стадион стейдем такси такси такси такси такси отработаем следующий формат э, слов театр сиэте сиэте театр, сиэтэ, университет, университет, юниверсити, юниверсити, универмаг, департмент стор. департмент стор, департмент стор, департмент стор, если американцы будут проговаривать маленько Р, департмент стор, Department Store Церковь Church Church Церковь Church Church Экскурсия x кэшн. x кэшн. Первые две буквы читаются как x X. Кээшн. Кэшин. Сион читается как шин. Читается как шин. Вот это выражение читается как шин. Револу шин. И так далее. Ярмарка. Фэа. Ярмарка. Фэа. Банк. Бэнк. Бэнк. Зоопарк. Зу. Зу. Зоопарк. Зу. Электричка. Электрик трейн. Электрик трейн. Ну трейд как поезд. Электрик трейн. Школа. Скул. Скул. Администрация, administration, administration. Скажите, когда мы доберемся до нашей станции? Tell me, скажите мне. Можно добавить, пожалуйста? Tell me, please. Теперь, когда мы доберемся до нашей станции? When we get to my station. Добираться get to. Get to добираться. When, когда we, мы, get to доберемся к моей, my station. Tell me, please, when we get to my station. Ну, например, Омск. Дорогие друзья, в, это, в этом формате мы поработаем с вами по фразам. По фразам тем, которые употребляются в городе при общении. Как сказать, я не говорю по-английски? I, I don't speak English. I don't speak English. I don't speak English. Я не говорю по-английски. Не могли бы вы мне помочь? Не могли бы вы мне помочь? Could you help me? Could you help me? Не могли бы вы мне помочь? Мне нужно или я хочу I need I need Я хочу или мне нужно Я хочу I want I want Мне нужно I need Я ищу центр города или парк или ресторан такой-то look for это искать looking for это активная форма в настоящее время глагол быть I am, значит я есть в состоянии искания я ищу в данный момент вы так объясняетесь кому-то I looking for I am looking for. Я ищу, возможно библиотеку или железнодорожный вокзал, там или ближайшую автобусную остановку, the bus stop. I am looking for the bus stop. I am looking for например, the bus stop. Я заблудился. I am lost. I am lost. I'm lost или I'm lost или как завершенное время настоящее I have или I've lost my way I've lost my way my way, way дорогу потерял путь потерял way еще переводится как способ ну, и так далее I've или I have I've Lost my way Я потерялся Как пройти? Как добраться до Например, библиотеки или центра города? How can I get to? How can Как могу я Can ставится впереди меня, Потому что вопрос How can Как могу я Get to Мы уже знаем, что get to Это добираться или доехать, или добежать, или дойти, или найти там. Ну как мне добраться? How can I get to the library? До библиотеки. Покажите на карте, где находится. Ну, можете сказать, э, пожалуйста. Please show me. Пожалуйста. Show me. Покажите мне. Show me. Where? Where is или where is, where is, где есть, the school number three, где находится школа номер три, on the map, на карте, please show me, where is the school number three, on the map, on the map, это где, предлог места, предлог места, где, on the map, на карте мне нужна карта метро, или я хочу карту метро. В данном случае мне нужна I need I need a tube map. A tube – это метро, map-карта. Мне нужна I need a tube map. Я хочу купить проездной на три дня, или я хочу купить проездной на неделю. Я хочу. I want. Что делать? Купи. Значит, to buy. Логой Buy не меняется, потому что в настоящее время. Definite. I want to buy a travel card. Travel card – это проездной. Буквально travel – это путешествовать. Card – это карта. A travel card. For. For. Это протяженность всегда показывает. Поэтому, когда мы говорили look for, это значит искать что-то. Протяженность во времени for, когда в данном случае это как протяженность. Пока подчеркнуть. И я хочу купить a travel a travel card for для на, на неделю на неделю на неделю или э, a travel card for 3 days 3 days I want to buy a travel, for, a travel card for a 3 day 3 day и последнее предложение покажите мне на карте как доехать ну вы знаете уже как покажите мне на карте мы вот здесь его смотрели please show me покажите мне on the map на карте on the map Please show me on the map. On the map. Как доехать? How can I... Доехать? Get to... Please show me on the map. И вопрос. How can... Как могу я... How can I... Добраться, доехать? Get to... Get to... The library. The library или the center of the city до центра города дорогие друзья наш урок близится к завершению и как всегда обычно необходимо кратко подытожить наш пройденный материал итак улица стрит стрит площадь сквер Square, square, Центр города, city center, city center, city center. Держитесь левой стороны. Keep left. Keep left. Держитесь правой стороны. Keep right. Keep right. Keep right. Метро. Underground. Underground. Underground. Или Tube. Tube. Англичане. тюб, Установка автобуса. Bus stop. Bus stop. Стоянка такси. Taxi stand. Taxi stand. Проход запрещен. No trespassing, no trespassing, no trespassing. Опасно для жизни. Danger, danger. Открыто, open, open. Закрыто, closed, closed. вход, entrance. Entrance, нет входа, no entrance, no entrance. Посторонним вход воспрещен, no admittance, no admittance. Не курить, no smoking, no smoking. Входная плата, admission, admission. Вход бесплатный, вход свободный. Admission free. Admission free. Free. Свободный. Нажмите кнопку. Press here. Press here. От себя толкануть что-то. Пуш. Пуш. К себе. Тянуть к себе что-то. К себе. Пул. Пул. Не фотографировать. Ноу фото. Ноу фото. Туалет. Туалет. Туалет. Хватит Z. Мужской. Мен. Мен. Или G Dженtel. Dженtelmen. W. бумен women точнее women даже women Woman. женщина women в конце е women женщины туалет поэтому женский women women или ladies room ladies room американцы еще может быть туалет rest room rest room. прокат автомобилей RENT A CAR RENT A CAR Только по будням MONDAY FRIDAY ONLY MONDAY FRIDAY ONLY Буквально понедельник, пятница только Я не говорю по-английски I DON'T SPEAK ENGLISH Не могли бы вы мне помочь COULD YOU HELP ME COULD YOU HELP ME Мне нужно I NEED I NEED Я ищу I'm looking for, I'm looking for, я заблудился, I'm lost, I'm lost, покажите мне на карте, пожалуйста, где находится, please me, on the map, where is, ну, что-нибудь, please me, на карте, on the map, где находится, where is, где есть, и то, что мне нужно доехать. Я хочу доехать. I need to доехать, добраться. I need to get to к тому месту. Get to. Добраться, доехать. Или I want я хочу доехать. I want to go to. Можно и так сказать. Я хочу доехать. Но можно хоть добраться. Get to. Все равно можно сказать и доехать, и добраться. To get to. Вот. Или to go to. Так, что ты еще вспомним? Я хочу купить проездной. I want to buy a travel card. A travel card. На неделю. For a week for a week I want я хочу to buy, купить a travel card a travel card проездной for протяженность a week на неделю на неделю скажите, пожалуйста, когда будет моя станция? tell me, please when we get to my station когда мы доберемся до моей станции. Get to. Доедем до моей станции. When we get to my station. Ну, еще что можно вспомнить. Get. Guide. Guide. Значит, железнодорожная станция. Railway station. Выставка. Exhibition. Exhibition. Гостиница, хотел, хотел, э, дворец, палас, палас, кладбище, семитри, семитри, магазин, шоп, шоп или store, метро, underground, м мост, бридж, бридж, музей, мюзим, мюзим, мюзим памятник, монумент, монумент, светофор, светофор, трафик-лайтс, трафик-лайтс, и стадион, стадиум, стадиум, стадиум. Дорогие друзья, наш урок завершен. С вами был Петр Горбатюк. И канал the english я желаю вам всяческих успехов добиться своего в жизни особенно в изучении английского языка кликайте кому понравилось подписывайтесь на мой канал пока so long so long означает пока пока не увидимся